Жарковато. Погода. О, сейчас наловим. Бабки рыбы. О, сейчас для резкости. Побахнем. О, давай рыбка ловись большая. Маленькая. Не хвоста ни чешуи Вот, ну сейчас попрет у нас рыбка. Не клюет. Сейчас мы еще резкость наладим. Сейчас пойдет. Закрася. карася. Блин, <с Brazil> что-то не не канает. Блин. О, блин. Старый пень. Ловить не умеет. И закуски не взял с собой. Ну, какую-то рыбалку. Бати тащил, блять, а тут динотран, че за хуйня такая? Чего вообще происходит? Даже кошкам жалко отдать. Плави, Малек. Никанорич, ты еще кто такая? Вера и ты выпустил мою сестричку. Я готов исполнить твои три желания. Три желания? Так где, три желания. Ты о чем? Не ругайся. Я русалку сказки. Ты разве не читал в детстве сказки? Читал? Вот я из сказки, я готов сделать три желания. Твои, какие ты хочешь. Выбирай. Ну, это самое, у меня водка закончилась. Выпить хочу. Да, Никанорич, я сейчас исполню твое желание. Вот, Никанорич, твое первое желание. Нихуя себе! Это где? Я в сказке что? Ли? Надо выпить тогда. Ну что, Никанорич, какое будет твое второе желание? Ну давай закусить тогда и раз выпить. Хочу еду? Сейчас все будет. Иди на берегу все есть, я все приготовил. Понял. Я здесь пол. Вот это другое дело. Сейчас еще надо выпить тогда. Что ты, золотая рыбка? Что будет дальше-то? Ты снова пришел, Никонорыч, давай, не торми. Mm. Какое твое требительное желание будет? Ну, ты знаешь, я слышал, э, такой есть эротический массаж. Как насчет его? Никонорыч, закрой глаза, сейчас все будет. И я поплыла. Пока-пока, Никонорыч. Хорошо. О, да. Да, хорошо. ой, как хорошо. Ура. Ну вставай! Кто здесь? Ну, ты, ты че, вставай? Ну... те двое суток ищет, ты, а -а -а. а -а -а. ты, а ты где пропадал-то? Кто это? Ты что А кто? Епта! Братан! Ты где был-то? Везде! В сказке. какой-то. А где хочешь? Друзья, всем привет! Подписчики и гости канала Кто первый раз на видео Сегодня сняли такое видео интересное Кто любит заниматься рыбалкой И не только Отдыхать Старайтесь не злоупотреблять алкоголем На природе Потому что могут привести разные последствия Особенно в жаркую погоду Либо в холодную погоду Всегда контролируйте друг друга Старайтесь это делать Потому что все это аукнется вам в, ну, в плохом свете. И будьте осторожны с своими желаниями тоже после этого. Данное видео было снято, чтобы вы были готовы ко всему и наглядным примером, что может случиться с каким-нибудь из ваших друзей. Всем удачи, добра. С вами был Димас, оператор Антон. Вся наша банда сегодня участвовала в съемках. Все, берегите себя, всем здоровья, увидимся на канале. Пока-пока.